Здравствуйте! Добрый вечер! Ну вот я успел, прямо весь в мыле. Ну, вот. ну, что, есть новости, да? Ну я не знаю, там у вас, как говорится, вопросы были, как вы задавали. Ну по поводу господина Карпова у меня есть вопросы, которые тебе обещал хлопнуть, готовить сухари. И я так понял, что он теперь куда-то делся, да? То есть он уже не начальник какой-то. Что с ним произошло? Его уволили или что с ним? Расскажи? Я не знаю. Дело все в том, что он был, как сказать, ну, начальник нашего мэра. Вот, не начальник, господи, что я говорю-то. Начальник этот, охрана, охрана нашего типа мэра. Ну, то есть, э, что знает Март, знает он, скорее всего. Вот. Обещания, конечно, были очень дивные, очень такие, прям, ну, грех не поверить, э, грех, э, э, не знаю. Э, поэтому, да, для меня этот человек такую большую, как бы, в себе роль играл. Ну а впоследствии, вот когда вот это, в отношении мусора началась у нас реплика, открытый чат был, и когда я просто-напросто сказала, и вдруг тут он вылез, и он вот, да, повторил вот эти вот слова, которые вы сейчас сказали. Тебя скоро... Да, да, по поводу сухарей, да. Да, тебя скоро хлопнем, готовь сухари. Если он допустим, будет смотреть этот эфир или ему передадут, то я могу сказать, ну, может быть, сухарей я ему и насушу. Понятно. Слушай, а по твоим делам есть какие-то новости? Ты подавала, вот в прошлый раз мы закончили о том, что ты собираешься подавать гражданский иск э, к твоему, вернее, не твоему, а, ну, понятно, кому... Дорогану или как его фамилия? Да, да, да. Дороган. Дорогума Дорогану. Да. Но ты уже начала или ты еще в процессе подготовки? Это все делает у меня мой юрист. юрист. Да. Ну, это... слава Богу, ты уже взрослая девочка, наконец-то у тебя появился, как у всех цивилизованный, как, знаешь, мой юрист, мой адвокат. Красиво звучит. Так ты помнишь, сама была одна на, на один со своими проблемами. тут ну, есть, слава Богу, обученный что человек, который… Что делаешь, как говорится, бывает так, бывает это, то Вот. Ну, очень хорошо, что что, видишь, какая-то справедливая сессия, и господин Карпов тоже попал под, говорится, раздачу. И... Ну, я думаю, что тут не надо было к бабке ходить. Когда человек начинает вот так вот, вот злоупотреблять и вот так вот, вот уже угрожать людям, то, Иванушка, конец близок. Я бы так сказал. Да, Но он мог бы сказать, что это не мой, что это какой-то не я, это какой-нибудь, однофами... ну, не однофамилий, а какой-нибудь, как это называется, клон, да, мой, это не я написал. Но это все можно, в принципе, проверить с какого ну и... телефона, какой адрес IP, это все проверяется. Вот, что-то хотел, да. И мы с тобой, помнишь, уже не раз говорили, что в России такая ситуация, что сегодня ты наверху, а завтра ты уже... Внизу. Вот и сегодня я читал, что вот в Санкт-Петербурге задержан какой-то тоже очень высокий чин, который подозревается в мошенничестве, какой-то глава района. В общем, какой-то выс высокий начальник. Тоже он, наверное, сидел и думал, что он будет продолжать свою деятельность и ничего не проведет. Тут, понимаешь, тут как лотерея, ты не знаешь, попадешь под раздачу, не попадешь. И они все время, вот мне их даже жалко. Они сидят, знаешь, как на, на этом самом, на раскаленных углях, не знает, тебя тут. Прожет тебя сзади или нет, или пронесет, То есть это, понимаешь, это... но с другой стороны, я уже говорил, что вот, к сожалению, в обществе сложилась такая вот э, ситуация, что э, отношение к чиновникам, то, что они воруют, то, что они берут задки, спокойно очень и э, общество, но я имею в виду люди простые, это воспринимают чуть ли как не норму. И когда вот это перестанет быть нормой, тогда чего-то можно говорить. Но сегодня, и понимаешь, с другой стороны, вот рождается новое поколение, оно привыкло к этому, да, что везде нужно подмазать, везде нужно какие-то искать связи, везде нужно какой-то, чтобы тебя там... Кто-то порекомендовал, да, по блату, там что-то взять на работу или еще что-то. То есть это пронизана вся жизнь. То есть с рождения с буквально, да, чтобы э, ребенок родился в нормальном роддоме, да, не где-нибудь там непонятно где. И до последнего его вздоха, э, когда идет речь о том, где человек должен быть похоронен, в связи с его какими-то регалиями, да. вот, Так что все все пронизано. И э, чиновники это воспринимают как должное и люди, и понимаешь, и когда они дают взятки, они вынуждены, понятно, что так построена, выстроена ситуация, что они не могут не давать взятки, потому что иначе вопрос не будет их решен, они вынуждены, и вот тут получается замкнутый круг, они не могут не давать, а эти берут и все, понимаешь, вот так этом, что я не вижу тут... Вот в этом а? вот, на, на мое усмотрение, вот в этом вот и есть ошибка как раз, если вы хотите делать и делать дело, вы просто-напросто делаете, если конечно вы, если, конечно, вы в состоянии. Если вы не в состоянии сделать, вы точно так же скажите, ну, я здесь вообще-то как бы ни при чем, или это не моего Ранга дела и так далее и тому подобное. У нас вся вот эта вот система, что ли, она именно вот, вот эта вот коррупция из-за того, что очень любим вешать лапшу. Я, я, я. Ну ты помню. знаешь, вот я, я слышал такое мнение, мне очень понравилось. По-моему, это один из экономистов российских сказал, может Хазин, может, могу ошибиться, неважно. Он сказал, что все-таки есть разница между взяткой и коррупцией. Потому что взятка ⁇ это когда чиновник делает то, что он должен делать и получает за эти дополнительные деньги. А коррупция ⁇ это то, что он не должен делать. Это уже преступление. То есть он не должен делать, да? Вот, вот о чем я тебе говорил, да? кого то он там по блату устроил, получил э, откат какой-то, или что-то там еще он сделал незаконное, приобрел какую-то там недвижимость и тоже э, получил за это деньги, или какую-то он сделку закрыл на нее глаза, что нельзя делать, он сказал, можно, или наоборот можно, он сказал, нельзя, а если вы дадите деньги, то можно. То есть коррупция — это немножко более широкая. А вот взятка — это то, что, вот о чем ты сказал только что, что чиновник, он обязан это делать по своей должности, но он злоупотребляет, и он говорит, что вы хотите, чтобы решился вопрос быстрее, на, ну не за месяц, а, там, а за неделю, то пожалуйста. Вот буквально буквально несколько там какая-то сумма фиксированная и все и они главное что не боятся потому что я, я не понимаю почему они не боятся потому что массаж было случая помнишь да когда метили купюры когда были, были вот уже оповещены специальные органы, и они в момент этот ворвались уже на горячем ловили. То есть люди совершенно теряют страх и совесть, они считают, что они уже получили это место, и они небожители, несмотря… Даже вот он местный какой-то князёк, да, он может быть там глава района там или глава какой-то муниципалитета, но он считает, что он уже э, достоин того, что к нему приходит на поклон. Ну вот я тебе хочу привести пример Сингапура, но он в России, к сожалению, не, не подействует, потому что там, в Сингапуре, удалось э, э, побороть эту коррупцию. Э, ну там э, пошли по такому методу, там была очень э, частая смена кадров, то есть чтобы человек не засиживался на своем месте, не успевал обрастать всеми связями. И там еще, еще какие-то были. Там прозрачность, все. Но в России это все не, не канает, потому что чиновник может оформить на какую-нибудь бабушку недвижимость. И никто не спросит, откуда у бабушек миллионы долларов, чтобы купить недвижимость. А он скажет, ну это же не моя, это, это вот бабушка. Понимаешь? А был бы закон, что все должны отчитываться, и бабушки тоже в том числе. Вот если был подголовный отчет всего населения о своих доходах и, и, так, и расходах, тогда бы уже он не мог за, записать на какую-то левую бабушку или на маму, например. Вот я знаю, что эти самые чиновники записывают на своих родителей, которые ну, даже всю жизнь она обработала, она бы не могла накопить на эти. Ну, это, это тема такая, конечно, долгоиграющая. И, к сожалению, я же говорю, я не вижу выхода, потому что должна поменяться система вся полностью. И чтобы было стыдно человеку не только брать взятку, но и давать, чтобы это человек чувствовал, что он э, тоже совершает... Э, преступления. А те, кто дает, они считают, что ну, ну, такие правила, что раз дают, значит, надо брать. Если берут, значит, надо давать. Ну, в общем, это такая замкнутая система, к сожалению. Я не, не вижу разрыва, потому что это уже... уже ну, о чем мы, мы говорим? Вспомни того же Гоголя, когда взятки борзыми щитками и мертвые души — это все классика уже. Но, но ничего не изменилось, только суммы изменились. И теперь еще знаешь, в чем проблема? То, что если раньше давали наличными, да, отстегивали, то сейчас скажут: вот, вот тут счет такой вот офшорный, да, где-нибудь на Багамских островах. Вы туда переведите все и попробуйте. Ну, хотя сейчас вот опубликовали же эти все, да, панамские вот это досье и все это стало очевидно. То есть даже офшоры не спасают. Так что сейчас все настолько прозрачно, вот. Так что я тебе желаю, чтобы у тебя побыстрее... Твой, ну, побыстрее, не, не уверен, что закончится твое дело, но во всяком случае, чтобы ты, как я тебе уже пожелал, чтобы ты продолжала не только свои дела, но и другие дела. У вас там в районе, я думаю, есть чем заняться. Так что у тебя все есть основания. Я видел, ты у кого-то недавно тоже вот так вот делала стриму какого-то. Это депутат был или кто там был? Какой-то мужчина был. Нет, это общественный деятель какой-то? Это общественная вообще палата. А, ну вот, вот. мужчина из палаты. Ну, видишь, как ты уже доходишь до таких высот. Вот И хорошо, я считаю, что у тебя все есть данные для того, чтобы заниматься не только собой, но и какими-то другими делами. Вот и так... Мне, мне лично, вот как человеку, прошедшему вот этот вот рым рым и то даже не дошедший до конца еще, мне просто-напросто жалко наш народ, который погибает вот от этих вот, как говорится, ну, далеко не исполняющих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 месяц, два, три, ни ответа, ни привета, да. вот, и впоследствии вдруг она с ней как бы, ну, созванивается уже и говорит там, ну, ты мне собираешься да. отдавать, да, и, и так далее, она ее в общем, посла, послала, как у нас это принято, <связано> <связано> на Руси да. <связано> <связано> далеко и надолго, и при этом угрозила сыном, а сын работает в УМВД, раздает лучшие mm -hmm. табельные. То есть, опять же, вот это вот гребаное у МВД. Так, подожди, у меня вопрос. А она давала какую-то расписку в да, том, что да, да. расписка была. Это очень важно. Да, потому это... что потом, если не это все есть, при этом, когда она пошла, сейчас скажу, ну, спрашивать там, типа того, что почему столько мало-то назначили? Назначили только по две с чем-то тысячи выплачивать. Но ну, это сколько ей надо жить? Это надо жить еще лет сто, наверное. И при этом, ну, быть богатой, и там, ну, подумаешь, две тысячи, две с половиной. И вдруг ее не приняли, но по той же самой фамилии и имени позвали другую женщину, которая рядом стояла. Она говорит, это же моя должница, а на вид она совершенно другая. Двойник. И она говорит, и все сходится, год рождения сходится, кроме месяца. У моей должницы mm -hmm. был третий месяц, то есть март, а здесь да. восьмой месяц. Я говорю, Надежда Николаевна, я говорю, это то самое, что говорю, взяли вашу тройку, говорю, другую и подписали, говорю, к той тройке. И вот он восьмой mm -hmm. месяц получился. Я говорю, ну, может быть, говорю, этой второй должницы вашей, mm -hmm. говорю, взяли mm -hmm. вы, немалую сумму, и сказали, да какие проблемы, что ты, походишь, поплатишь, да и все и тебе окей, никто тебя не заграбастает ничего, этот сын стал вот этой вот самой должнице, стал угрожать, ты там моей маме портишь жизнь, ты там суды какие-то, и человек на седьмом десятке лет должен доказывать, что да, вот она, ИНН, той должница, а вот она, ИНН, та, которая платит. Вы видите разницу или <свят> нет, несмотря на одинаковые фамилии? Вы можете понять то, что у должницы сын работает в МВД и он угрожает. Ну, то есть как-то, и я и сказала, я говорю, а что вы, говорю, пытаетесь найти, говорю, какую-то, э, ну, развязку, и к тому же в нашему МВД я говорю, пошлите тогда в губернаторскую палату, и будем писать, э, ну, в общественную палату, я говорю, будем писать там. Mm -hmm. Ну, мы там написали, вот, ну, не знаю, пока что нас еще не вызвали. Вот. Mm -hmm. Сказали, что якобы это всё, эти документы все отксерили, якобы их должны просмотреть, пересмотреть mm -hmm. и при этом впоследствии уже вызвать. Вот. Как знаю я мнение, общественной палаты, так туда должен будет прийти сын этой должницы, в том числе, uh -huh. сама должница, вот, вот это вот Надежда Николаевна, то есть, uh -huh. ну, лицо в лицо, а за в глаза, я считаю, что это просто великолепно, ну, конечно, если так будет, но я хочу сказать, вот пользуясь случаем, кто нас смотрит и будет смотреть, все-таки э, очень осторожно с вот этими финансами, и всеми делами, то есть по поводу давать в долг кому-то, потому что это все очень э, чревато, очень-очень э, сложно потом выбивать эти долги, потому что, несмотря на то, что это могут быть знакомые, это могут быть близкие какие-то люди, но что касается финансов, то я бы отсылал таких людей в банк. Это их прямое... Прямое такое, Это знаешь, есть такой хороший анекдот, значит, еврейский, когда сидит еврей, э, ну, Мойша шер... перед банком и торгует семечками. К нему подходит его друг и говорит, дай в долг там 100 шекелей. говорит, не могу. Говорит, почему? Говорит, а у меня договор нас с банком, я не даю кредиты, они не торгуют семечками. То есть должно быть разделение: банк выдает кредиты, а вот так вот лично. Даже если это какая-то маленькая смешная сумма, несколько тысяч рублей или там не знаю, там как 500, потому что есть такие люди, которые просто делают вид, что они вообще тебя не знают, и, и очень важно действительно брать расписку, потому что как говорится, дружба-дружба ⁇ это большой рост. Но вообще не советую давать в долг, тем более такие вот крупные суммы, о которых ты говоришь, 600 тысяч ⁇ это очень такая серьезная сумма. И, и масса, масса есть всяких мошеннических схем. И вот, кстати, я хочу пользоваться случаем. Была недавно передача у Малахова по поводу вот этих телефонных мошенников, которые звонят якобы из банка и говорят, что у вас там кредит и так далее. То есть тоже хочу людей как-то настроить, что сразу не вступать ни в какие переговоры, если вам говорят, что у вас кредит, сказать, у меня никакого кредита нет, до свидания. Сразу бросать трубку, потому что там сидят опытные... Люди начинают тебя обрабатывать, и вот несколько было примеров, когда тоже бабушка э, сказала, ну так ладно, давайте тогда раз кредита ж не взять. Хотя понятно, что это все развод. Так что, вот что касается вот этих телефонных всех дел, и если вы видите какой-то незнакомый номер, то вообще не советую не брать, потому что они умеют, кстати, делать э, номера, такая программа, что когда вы смотрите, что действительно номер э, Сбербанка, то есть у них какая-то есть такая схема, что, что ты даже не, не видишь настоящего номера, вот. И очень, очень надо осторожно, что касается финансов, потому что и еще у них такая есть схема очень интересная, что они звонят якобы из полиции или из прокуратуры, говорят, что вот мы ловим банду мошенников, но нам нужно наживца, поэтому давайте вы сделаете вид, что продадите квартиру, а потом мы, мы вам все вернем. И оказывается, что, что квартиру ты продаешь по настоящему, и потом очень сложно ее вернуть назад, и несколько попалось таких серьезных людей. То есть никогда, если вам звонят говорят, что из полиции, говорят, вызывайте меня повесткой. Все, не надо по телефону вести. Они вам пришлют там какие-то скрины, какие-то там копии. Это все можно сейчас умельцы сделают так, нарисуют. Помнишь, когда говорят: десятку нарисуют, не отличишь. То есть не, не приступать ни в переговоры. Полиция, значит, вызывайте меня повесткой. Все. И на этом все закончится. Потому что они привыкли, что они как-то людей обрабатывают, начинают внушать, то есть это НЛП и все эти дела. Вот. Хорошо, Наташа, давай на этом сегодня мы закончим. Я надеюсь, что у тебя будут подвижки и в твоих делах, и вот в твоих уже общественных делах. С этой бабушкой мне очень интересно, чем закончится эта история. Надеюсь, положительно. Но то, что они сказали по 2000, это 600 разделили на 2000, это получится 300, да? То есть это 300... 300 месяцев, то есть 30, это, это сколько, 10 30. лет или сколько там, да, да это что-то что много получается, Но да, это 15, не 15 не или сколько? лет, я вообще в математике не силен вот, то есть это, конечно, смешно, вот, хорошо, э, на этом мы сегодня закончим, э, пусть наши зрители пишут, э, спрашивают, задают вопросы, какие-то пожелания и так далее, вот, когда будет у тебя очередная какая-нибудь порция Новостей, мы обязательно выйдем с тобой на связь. В общем, приближается Новый год, и настроение должно быть более праздничное, но пока у всех, конечно, не ну, очень. Вот это да, будем, будем надеяться на лучшее. У нас ушел на лучшую работу, там больше платят. Только меня просто-напросто это вода в уши, как говорится, где могут больше платить, как не у главы города. Ну, Поэтому, разные есть места. Да, не, бред. Это. Это просто бред. Вот. Поэтому. Ну, что, пожелаем ему хорошего настроения. Не знаю, что еще могу сказать. <смех> <смех> новый... Хорошо. Ну, и тебя хорошее настроение. Давай. Счастливо, <смех> я рад, что улыбаешься, у тебя все хорошо. До встречи в эфире. Счастливенько, пока-пока. Спасибо.